47-й это Диана. Жаль, что вам так и не повезло в особняке. Очень тяжело сказать, куда привезли Виторию. Мы утеряли его след в аэропорту. Впрочем, агентство считает, что выполнили свою часть сделки и ожидает от вас исполнения своих обязательств путем завершения второстепенного задания в Санкт-Петербурге. Ваша цель – устранить бывшего офицера КГБ, принимающего участие в тайной встрече, тщательно спланированной, так что у вас будет возможность его застрелить. Встреча состоится сегодня в 13.00 в здании Пушкина. Комната на втором этаже в западном крыле, с видом на площадь. Окна отмечены на приложенном изображении. Здание – бывшая штаб-квартира КГБ, и проникнуть туда можно только с площади. Есть один главный и один запасной ход. Оба охраняются ФСБ. Цель должна быть уничтожена во время встречи, которая рассчитана на 5 минут. Никого нельзя трогать в комнате, кроме цели. Это очень важно, 47-й. По прибытии в метро вы найдете свое оборудование и принадлежности на станции в ящике 137. Ваш маршрут отступления – возвращение поездом. Избегайте любых контактов с солдатами и охранниками. Они инструктированы убирать всех мирных жителей с территории. Сорок седьмой это день. Санкт-Петербург. Он повидал на своем веку много пуль и предательств. Это не лучшее место для возвращения. Я подозреваю, что и охрана, и солдаты здесь хорошо тренированы и крайне подозрительны к иностранцам. Я вынужден рассчитывать на элемент неожиданности. Они не ожидают меня, и если сделать все хладнокровно, чисто и тихо, они никогда не узнают, что на них напали. Теперь найдем ящик номер 137. 47-й в здание прибывают офицеры. Похоже на встречу по графику. Приготовьтесь, 47-й. 47-й встречи начнется через 5 минут. 47-й встреча начнется через 4 минуты. Приготовьтесь. Диана, похоже, все четыре генерала пришли навстречу. Мне нужна дополнительная информация, чтобы уточнить мою цель. Звучит странно, 47-й, и неожиданно. Вот что у меня есть. Цели примерно 60 лет. Генерал в униформе. Ничего не предпринимайте, пока не будете иметь абсолютно точную идентификацию цели 47-й. Я проверю файлы на предмет подробной информации. Буду через секунду. Оставайтесь на связи. 47-й, вот и мы. Я просматриваю некоторые частные пленки с прошлого года. Подождите, 47-й. Похоже, что он правша. Это сужает поиски, но все равно неточно. Мое время выходит. Дополнительная информация есть? 47-й. У меня есть сведения из базы данных насчет его медицинской карточки. По всей видимости, он много пьет. Окей, уже ближе, но все еще не 100%. Держитесь, 47-й. У меня есть его личный файл с недавним фото. 47-й. Он лысый. 47-й. Похоже, он не курящий. У меня зрительный контакт, положительная идентификация. «Вот и мы, 47-й. Во-первых, от лица всех нас в агентстве благодарим за продолжение сотрудничества с нами и разгребание всего этого беспорядка. Вам требуется вернуться в Санкт-Петербург». «Похоже, ваше предыдущее убийство по-настоящему испугало оставшихся генералов. Все они начали собственные расследования того, что произошло. Наш клиент слегка беспокоен этим. Нам нужно быстро остановить этих генералов». Мы получили информацию о том, что один из них, генерал Макаров, должен встретиться с боссом местной мафии, заручиться некоторой поддержкой и возможной информацией о том, кто выполнял задание. Мы предполагаем, что место встречи в Кировском парке красивое, уединенное и общедоступное. У нас есть некоторые старые съемки их предыдущей встречи. Ознакомьтесь с ними. Наша разведслужба говорит, что они запланировали встречу в Кировском парке сегодня в 14.00 по местному времени. Сверьтесь с картой. Они прибудут в бронированных лимузинах ЗИЛ-115, но в раздельных автоколоннах. Берегитесь дорожных застав и патрулей охраны. Вы найдете свое оборудование на пирсе. 47-й повторяю, пресеките встречу и уничтожьте обе цели.